С вами мак чародей Антон Чалия. И сегодня мы будем учиться троллировать тролли. Или простым языком нам нужно не дать себя обмануть. Ну и мы стартуем. Оу. Какая птица. Оу. Пузатая. Лебедь. Это Angry что ли? Оп. Открываем. Все, прошли. Чувачок подходит. Печально, нас выкинули. Супер-дупер вип Найт Клаб, так что нам. О! Так, мы можем нажать на звездочки. О, и мы превратились в Обаму. Вот это поворот! Ну, давай теперь пройдем. Да. Его что-то немного ослепляет. А этот его типа тралит. Оп, мы закрыли глаза. Оп! Дальше. О. А -а -а. Слишком горячо. А что мы тут можем сделать? Оп. <с> так, чувак отпускает, мы падаем. Вот это вот шутка вообще. Что-то тут можно нажать. Так. А мы не можем пройти, да? Птица, подскажи нам, что нам делать. Так, у нас есть какой-то конвейер. Оп. Мы можем сделать мощности. О, этот чувак притворяется, что он работает. Так, что нам нужно сделать? Нам нажать на птичку, включить это. И сделай вид, что ты работаешь. Оп. Так, какая-то спящая луна. О, птица, остановись. А не, продолжай. Так. О, нас кто-то утянул. Surprise, motherfucker! Давайте нажмем птица. Ага, лягушка. Лицо в лягушке. Давай потянем, потянем. О, мы вытянули тролля. Вы этот смех? О, птица упала. Ребятишки... Принялись убивать себя по всей моей вот этот... Давайте возьмем, я не знаю, как нам... Оу-оу! Нам нужно сложить карты. Так, вроде я где-то это уже видел. Так, один тролль. Ага, подождите, тут карта. Ага. Вот и факт, мы проиграли, что ли? Блин, что к чему? А как тут вообще можно было сыграть? <с> не, мы выиграли. Он хотел меня затралить, да? Так, не можем допрыгнуть. Можно тут на еще что-нибудь нажать? Оп. <с> Можно. Так, Айсберг. Все? <с> Все. <с> Нас хочет убить акула. Надо подумать, что нам делать. Ага, это не настоящая акула. Нас хотят обмануть. Мы давайте сделаем так. А если нам нажать на этого чувачка? Вот это поворот сюжета. Так, это слишком холодно, слишком холодно поднимаем. Что, это поднимаем температуру, что ли? Все. О, какой старый пузоты тролль-фокусник. Может быть пощелкать по нему Оп а -ха -ха. В носу был шарик Чувак что-то стирается О, птица а -ха -ха. Птица помогает нам больше всего А, мы останавливаем а -ха -ха. Мы мышкой остановили Так, автоматический режим Так Птица Блин, мы не выиграли, нифига. Такой расстроенный, такой грустный. Он проиграл много денег, наверное. Так, есть автоматический режим, а есть мануальный режим. Это типа что? Типа вручную что ли? Это ручной режим называется. Так, бухаем с каким-то старым троллем. О, все напилить за любовь так мы видим клевую бутылку с птичкой можем нажать на нем оп он выпил птичку и сдох нам нужно взять его ключи а он старый тролль и он их не отдает мы такие просим и он отдал главное попросить прошли что ли всю игру все у нас клевый ключ мы откроем этот сундук, и там псичка. Troll Face Quest 2, это вообще очень веселая, конечно, игра.